Алексей Воробьев родился 19 января 1988 года в Туле. Воспитывался в многодетной семье начальника охраны. Мать, домохозяйка, всю жизнь посвятила семье и детям. Владимир Викторович и Надежда Николаевна не преследовали личные цели в воспитании детей и позволили самостоятельно выбрать будущую профессию. Его старший брат Сергей первый проявил интерес к музыке, он окончил музыкальную школу по классу аккордеона. Младшая сестра Галина тоже пошла по стопам старших братьев, правда, училась по классу фортепиано. И в отличие от Алексея занимается оперным пением. Далеко не сразу маленький Алексей проникся музыкой. Сначала он ходил в футбольную секцию и видел свое будущее в карьере спортсмена. Играл за городскую команду в качестве бомбардира. Позже его планы кардинально изменились. Увлекшись музыкой, Воробьев понял, что это и есть его будущее. Впрочем, по мнению молодого человека, спорт и сцена довольно похожи, движение вперед, накал эмоций, жажда победы. Первое участие Алексея в музыкальном конкурсе состоялось еще в 12 лет. После последовала череда российских и международных конкурсов, откуда Воробьев неоднократно возвращался с наградами. К 16 годам юное дарование становится солистом тульского фольклорного ансамбля «Услада». В 17 лет Леша завоевал золотую медаль на дельфийских играх за народное пение в сольном исполнении. После школы Алексей окончил музыкальный колледж, став профессиональным аккордеонистом. Достижения стимулировали Воробьева к новым высотам. И в тот же год он отправился в Москву на кастинг телевизионного конкурса «Секрет успеха», где в финале занял третье место. В 2006 году его пригласили в кино. Молодой человек сыграл главного персонажа интерактивного многосерийного фильма «Мечта Алисы», который выходит в эфир канала НТВ «Россия ежедневно». Теленовелла принесла актеру сумасшедшую популярность. Музыкант принимает решение поступить в театральный вуз. Алексей был зачислен на курс Кирилла Серебренникова школы-студии МХАТ. Активное участие в различных проектах и подготовка к конкурсам отнимали много сил и времени, что послужило причиной преждевременного прекращения дальнейшего обучения. Алексей Воробьев забрал документы из МХАТа. В январе 2013 года артист попал в Лос-Анджелесе в серьезную аварию. У Воробьева произошло кровоизлияние в мозг, а позже выяснилось, что он частично парализован. Некоторые высказывали сомнения: сможет ли он продолжить петь и сниматься в кино? Реабилитация заняла 8 месяцев. Сейчас со стороны совершенно незаметно, что у Воробьева был такой тяжелый период в жизни. В личной жизни Алексей Воробьев прослыл сердцеедом. Первой любовью музыканта стала Юлия Василиади, его коллега по ансамблю «Услада». Их отношения прекратились, когда Алексей уехал в Москву и занялся карьерой. Во время участия в ледовом шоу популярный исполнитель увлекся фигуристкой Татьяной Навкой, наставницей и его партнершей по телепроекту. Но это увлечение не переросло в серьезное отношение. Вскоре Воробьев начал встречаться с актрисой Оксаной Акиншина. В мае 2011 года пара рассталась, но спустя месяц вновь воссоединилась. Правда, примирение не было длительным. И уже в августе того же года молодые люди разошлись окончательно. Через несколько месяцев в прессе появились совместные фото Алексея Воробьева и певицы Виктории Дайнека. Но и этот роман не увенчался браком. Пара рассталась в 2012 году. 12 марта 2016 года на канале ТНТ стартовало телешоу «Холостяк», в котором Алексей Воробьев стал главным героем. За внимание Алексея боролись десятки красавиц, но, к удивлению зрителей, в финале он не вручил заветное кольцо ни одной из оставшихся девушек. В итоге музыкант ушел с проекта в том же холостяцком статусе», с которым и пришел. В конце 2016 года стало известно, что у артиста новая возлюбленная, солистка группы «Динамо» Диана Иваница Цекая. Ребятам нравилась атмосфера, тайны, они старались не появляться вместе на людях. Друзья-музыканты утверждают, что Алексей дорожил этими отношениями. Но завершились они скандально. Диана изменила Алексею, о чем он сообщил поклонникам в Инстаграме. В 2017 году стало известно, что у Алексея роман с моделью и блогером Кирой Майер. Порой сми не успевают за любовными похождениями артиста.